А перед вами наш топовый геймер, Masterflex. Он завершает очередную 366-ю игровую сессию. И так он будет повторять еще раз через очередной олимпийский цикл. Но смотрите, с ним что-то не так. С нами что-то не так, дорогие друзья. Алё, звонит адекватный. Вечер в хату, дамы и господа. Чем вообще случилось в середине вот тех вот овертаймах? Одному из студенту стало плохо, и то они кричат, доктора сюда, доктора сюда. Я говорю, я доктор, филология. Она говорит, ну что ж, стоишь, помоги ему, он умирает. Я говорю, естественный отбор. Зачем нам это нужно? Зачем? Зачем, я не знаю. Заставочка! Нет. На ёпсяки, блядь! На ёпсяки! Впечатление очень сильное. Мне страшно. Маразм не пощадит никого. Ну давай, рассказывай, давай. Мать, сучка, хорватскую рыбку! У нас было два пакетика травы, 75 ампул мискалина, 5 пакетиков дитиламил, лизергиновой кислоты или ЛСД. Не пиздец, не пиздец! Соли, спайсы, не спи, мне вообще все тут пиздец. Ура! Ну, мы ждем. Когда у тебя гейминг в крови, ты не знаешь сна. Когда у тебя гейминг в крови, ты не знаешь поражений. Когда у тебя гими в крови, ты воюешь до последней секунды. Когда у тебя гими в крови не тащит тебя команда, ты тащишь ее. Давайте не оставим его от этого. Когда у тебя гейми в крови Ты не придумываешь банальные фразы Ты просто делаешь свое дело Отлично Отлично Отлично Отлично Отлично Надир, ну Здесь просто забейте 2-0 Какой галешник Когда у тебя гейми в крови мастурбация и что-то еще там. Когда у тебя гемя в крови, ты играешь за себя и за Сашку. Свет запрыгивает на окно, еще один хедшот, остается последним в Zipex врывает через дверь. Бежать, Когда у тебя гемя в крови, тебе ничего не нужно, кроме джойстика и детского масла. Почему нет? Почему нет? Когда у тебя гемя в крови, он у тебя просто в крови. Замечательно, поразительно. Гениально. Гейминг. Лучший способ от головных боли, депрессии и воздержаний. Шикарно! Заебись! Жалко, что мне похуй.